Глава семнадцать. Падение Вавилона. Удар был молниеносным. Немецкие танковые дивизии пронеслись по полям Голландии и Франции, и за одну ночь обе эти страны оказались крепко зажатыми в стальном кулаке нацистской военной машины. Жить в своей стране в то время, когда она оккупирована вражескими войсками, изнуряюще тяжело. Мой отец пережил это время в городе Ассен на севере Голландии. Все мужчины обязаны были служить на немецкую военную машину. Информаторы могли в любой момент доложить о вас в наводящую ужас секретную полицию, и в любое время дня или ночи вы могли услышать стук в дверь и дорогих для вас людей, могли выволочь из дома и вы бы никогда их больше не увидели. Нацистский режим демонстрировал все, на что способны батарейки, дух полного контроля, который уничтожал все инакомыслящее, управлял, насаждая страх и демонстрируя свою силу с дьявольским самодовольством. Опустошенная и разоренная, изнуренная под сковавшими ее цепями, Голландия была не готова пережить зиму 1944 года. Вы не могли оставить свой дом из-за страха, что когда вы вернетесь, вы можете уже не найти его на своем месте, поскольку его могли разобрать на дрова. Тысячи людей в городах погибли от голода и холода как долго этот кошмар мог продолжаться. Наконец, немцы отступили, взрывая мосты, уничтожая все запасы и оставляя за собой полную разруху. Мой отец помнит, как все танцевали на улицах и как солдаты союзников раздавали пайки. Было почти невозможно поверить, что все закончилось и что наконец наступила свобода. Дух Каина все еще жив, и книга Откровения сообщает, что перед самым приходом Иисуса Христа этот контролирующий, беспокойный, завидующий и никчемный дух в последний раз продемонстрирует свою силу перед тем, как будет уничтожен. Иоанн описывает его как зверя с семью головами и десятью рогами, который вышел из моря. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». На рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные. Откровение 13:1. Этому зверю была дана великая сила и власть над всеми народами земли, и весь мир служит и подчиняется великой силе зверя. Сила зверя выступает против наших отношений с Богом, который сотворил небеса и землю. Зверь старается заставить всех поклониться ему. Причина, по которой этот зверь смог так легко убедить весь мир следовать за собой, лежит в том, что он руководствуется идеями батареечного дерева. Он говорит тем же самым языком, каким и мы все говорим. Он побуждает нас определять себя по тому, что мы достигли и как мы действуем. И он побуждает нас приходить к Богу на своих условиях, принося бескровную жертву и ожидая что Бог пойдет на уступки и примет наше служение. Большинство мира уже находится под влиянием этой силы зверя, но только не осознает этого. Когда мир отвергнет принципы свободы и вернется к тотальному контролю, основанному на страхе и силе, это будет всего лишь внешняя демонстрация того, что находится глубоко в сердце каждого из нас. Бог не сидит сложа руки. Он посылает последний отчаянный призыв — призывая мир не подчиняться этой звериной силе. Этот призыв звучит в форме трехангельской вести. Первая весть призывает род людской быть внимательным и вспомнить, что мы должны служить Богу, который сотворил небеса и землю. Она указывает нам на жертву Иисуса Христа и напоминает, что приношение Каина никогда не будет принято Богом. Мы никогда не сможем заработать милость Божью, она была куплена для нас за цену пролитой крови Агнца. Затем Бог напоминает нам очень важную истину. Он открывает ее в следующих словах. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Откровение 14.8 почему Бог использует здесь слово «Вавилон»? Если мы посмотрим в Библии, то обнаружим, что город Вавилон построил Немрод. Немрод был интересной личностью. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрих, Аккад и Хални в земле Синаар. Немрод был первым из людей, о ком говорится, что он установил свое царство. Также интересно заметить и то, что Немрод в какой-то момент взял в жены свою мать, разрушив семейные ценности. Имеются предположения, что Немрод убил своего отца, чтобы жениться на матери. Но как бы там ни было, дом Немрода не был основан на принципах Божьего царства, в котором семейные отношения священны. Неуверенность Нимрода в семейной жизни была столь велика, что его начали узнавать не потому, кому он принадлежал, а потому, что он делал. В десятой главе книги «Бытие Библии представляет генеалогическое дерево человеческой расы. В нем каждый человек определяется по тому, кто его отец. Каждый идентифицируется по своим семейным отношениям. Это то, каким образом функционирует Божье Царство. Немрод, однако, становится известным благодаря тому, что он был великим охотником и могущественным правителем. Он был сильный зверолов пред Господом, но против Господа, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрих, Аккат и Хални в земле Синаар. Из всей земли вышел Асур и построил Ниневию, Рихавафир, Калах. И Иресин между Неневию и между Калахом — это город великий. Бытие 10, 9, 12 Немрод, движимый своей незащищенностью, то есть в отрыве от семейных связей с Богом, чувствовал необходимость доказать, кто он такой. Поэтому он начал строить город, и затем стал собирать армию, чтобы завоевывать соседние семейные племена. Прозорливый историк подмечает следующее. Власть предыдущих правителей строилась на чувстве кровного родства, а господство вождя было подобием родительского главенства. Немрод, в противоположность этому, был властителем территории, и люди принадлежали ему, поскольку они жили на этой территории, независимо от своих личных связей. До сих пор существовали разросшиеся племена, семьи, общества, с этого же момента была нация, политическое сообщество, государство. Практически весь мир сейчас идет по следам Немрода. Правительства сегодня политические и территориальные, а не родовые и кочующие. Интересно отметить те шаги, которые предпринимал Немрод, выстраивая систему, основанную на политическом государстве. Бог отметил эту систему по первому городу, который был им построен в Вавилон. Обратите внимание на саму суть того, как Вавилон развивается в человеческих сердцах. 1. Он начинается в ребенке, который отчужден от своего отца. 2. Затем, из-за своей незащищенности, ребенок постоянно ищет возможности самоутвердиться. 3. Эта страсть к самоутверждению часто приводит человека к отчаянным мерам, чтобы избавить себя от своей пустоты и никчемности. Вот это и есть тот секретный ингредиент, который делает вино Вавилона настолько притягивающим. Кто из нас не нес на себе проказу ощущения бесполезности или не посвящал себя доказывать остальным, что у вас есть все, что нужно? Кто из нас не ощущал, что наши усилия удовлетворить Бога полностью проваливаются и что нет смысла продолжать это делать? Кто из нас не попадался на крючок доказывания своей ценности на работе или в школе, или в церкви, или кто и не слышал или не говорил злые и безапелляционные слова для своей самозащиты? Или не пытался этим расширить свое собственное маленькое царство? И не весь ли мир пьет вино из этой же чаши? И если мы поступаем так, то не являемся ли и мы рабами Вавилона? Так что же все-таки означают слова «пал Вавилон»? Фраза «Пал Вавилон» дословно взята из книги пророка Иеремии 51 главы и 8 стиха, и смысл ее заключен в контексте глав 50 и 51 той же книги Иеремии. В 50 главе книги пророка Иеремии Бог описывает свой народ как потерянную овцу, которая заблудилась и которая забыла свое место покоя. Божий народ буквально захвачен Вавилоном, и многие из него забыли о своем родном доме, своем месте покоя. Но Бог не забыл своих детей, Он дает следующее изумительное обещание. Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя Его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Иеремия 50, 33, 34. Затем в 51 главе мы читаем следующее. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и навеличающегося бронею своей. И не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее.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 3.12. В контексте этой главы Божий народ остается удержанным Вавилоном. Они заблудились, но Бог собирается освободить их не из-за того, что они достойны, а по причине того, что они — его дети. Определение «Пал Вавилон» является осуждением и проклятием, и в то же время обещанием свободы Израилю, потому что Вавилон удерживает Израиль в плену. Падение Вавилона, о котором говорится во второй ангельской вести, освобождает духовный Израиль от незащищенности, ненужности и контролирующего духа, который заставляет нас грешить. Когда мы осознаем, что мы приняты в возлюбленном сыне, что мы на самом деле дети Божьи через жертву Иисуса Христа, вся наша беззащитность и ненужность исчезнет прочь и мы станем свободными, как дети Божьи. Трехангельская весть также называется вестью Илии. И не случайно, что заключительная часть этой вести в книге пророка Малахии 4:6 говорит, что Бог обратит сердце отцов к детям и сердце детей к отцам. Другими словами, сила этой вести высвобождается, когда мы действительно верим, что мы дети Божьи, ни по каким-то нашим заслугам, не потому, что мы совершаем но потому, что Иисус сам совершил для нас. Забудьте о Вавилонии и о его батареечных принципах. Не будьте более рабами, но воскликните «Авва!», «Очи!» и знайте, что вы его возлюбленное дитя. Благодаря Христу мы свободны.